Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. С вами Бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс. Я Роман Дусенко. Сегодня первый эфир после Нового года. И мне очень приятно, что в студии Андрей Ковалев. Андрей, привет. привет. Доброе утро. Огромное тебе всем. спасибо. Да. Мы с тобой собирались делать эфир до Нового года. Но вот там всякие разные ситуации передвинулись. Но к счастью мы сейчас здесь. Знаешь, я вот первый раз, когда тебя увидел, вот в подсолнухах, и на этом мероприятии, где вот там, ты и пел со сцены, и говорил, и ребята, тебе я понял, что явно в тебе очень много энергии, которой можно поделиться. Когда я начал читать, я тебе узнал, что настолько много всего. Для разогрева небольшого, может быть, там, как ты вообще, как, как ты пришел, вот. Как ты оказался здесь сейчас? Вот если так смотреть на самые главные события твоей жизни. О, У меня было столько всяких событий. Я не знаю, вот есть люди, которые боятся перемен. Угу. Вот они всю жизнь занимаются, это не значит, это хорошо или плохо, они всю жизнь занимаются одним и тем же. У меня все время меня бросает из стороны в сторону, и иногда это даже от меня не зависит. Но вот семья, там, где мама 35 лет пела в Большом театре, угу. поэтому жизнь предопределена. Папа был военный. Военный, да? да. Это ор оркестр Большого театра, музыкальная школа имени Дунаевского, потом должно было быть училище. Мерзляковское училище, и дальше там в оркестре Большого театра. Кстати, мой приятель Лени Смелос, с которым мы за одной партой сидели, он до сих пор в оркестре Большого театра играет на контрабасе. То есть, вот в этой оркестровой яме-то. Ну, отец не хотел раз, и вдруг автодорожный институт. Диаметральный фанат мотоциклов, я вот с тех пор. А первый мотоцикл, как появился в твоей жизни? Первый мотоцикл это бабушка с папой, значит, скинулись вместе там. В рассрочку мне взяли мотороллер Тула. Да, я помню, да, был точно такой, такой же стоит в подсолнухах такого же цвета, который мне тогда брат нашел и подарил на день рождения. Так вот, потом, а я все время отлепил, рисовал, резьба по дереву как-то в пионер лагере. И раз так увлекся серьезно, что уже к моменту, когда я кончил институт, я уже понимал, что я буду делать мебель, я буду скульптором и я год не выходил по распределению после института, и вот мой первый заказ вот мой первый бизнес это 79-й год. Я сделал такой очень, очень красивый на, на заказ э, сосновый такой буфетик за 350 рублей. Ого, но это были хорошие деньги. Да, такие, и да, потом да? я начал делать какие-то столики инкрустированные. Там, а тебе нравилась сама текстура дерева? Вот как с ними работать? Да, или? я вот, я резчик по дереву. Осталось три вещички с тех, с тех времен. Они у меня дома стоят. Когда у меня бывают там какие-то телеканалы, я так показываю. Эти вещички. Случайно сохранились, потому что там что-то уж не помню. Это был это стал бизнес? То есть все-таки вот история лидерства в бизнесе это, это что? Это вот, ну. Это стал бизнес. но это было, это скорее было такое ремесленничество, да, вот как сейчас говорят, я был самозанятый. Самозанятый, да. Могли посадить в те времена, там пожестче было, чем сейчас. Это да. Отношение к самозанятым. Так вот, а потом, когда появился закон о кооперации, я открыл один из первых кооперативов, и я, конечно, я себя лидером не считал, Жан, Но вот, кстати, а, как проявляются лидерские качества. Вот открыл первый угу. кооператив. А Напомню нашим слушателям, что такое кооператив. Кооператив, не все это, это было так, очень интересная, это первая форма, Значит, создание бизнеса, первой формы, uh -huh. она была, поскольку это еще был наш социализм, был еще СС... Это СССР. какой год 80 годах. Это 87-й. 87 год. Это перестройка. Закон, закон Горбачев, закон о кооперации. Uh -huh. То там было там. Не было, частного бизнеса я не мог стать хозяином да, и открыть Дальше, свою фирму. Да, еще не мог. Uh -huh. Мы могли собраться там 5 или 7 человек да, и создать кооператив, и мы были все равны. Uh -huh. И голосованием избирали председателей, точно так же могли убрать. И вот я не знаю, это был... Через полгода работал уже человек 500 у меня. 500 человек. Да, но вот это было примерно через 2-3 месяца. Первое событие. Когда я взял на работу одного парня, как сейчас помню, я собирал таких. Поначалу у нас был кооператив, который занимался художественной мебелью. Угу. Потом я уже нашел несколько, как, как сейчас говорит, бизнес-идей. Значит, они превратились уже в такую мебель, который стоял на потоке. Так вот, этот парень задумал переворот внутри говорит, кооператива. Ребята, ну что блин, коваров? Давайте меня, выбирайте, председатель, я буду платить вам два раза больше. Ничего себе. И мне пришлось там провести комплекс, к частью но говорил людей там. Я ну, со всеми переговорил, объяснил, значит, что их ждет в случае, там, если они выберут его. Там. А это был просто больной человек. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот эти 500 человек это тоже были дольщики кооператива? И они все станы? Или это нанятые на работу? Нет, нет. То не, есть. Не кооператив не мог нанимать на работу. Нет, это не все станы, это они все, все совладельцы. То да. есть большое, по сути, акционерное общество. Да, да. да. И другого варианта тогда не было. Так вот, и все-таки на голосовании, значит, все проголосовали за меня, и все сохранилось. Но вот эта вот мобилизация, то есть лидер, лидер должен уметь убеждать людей uh -huh. и в какие-то острые моменты да, людей как бы, okay. мобилизовать на работу. Но это, это был первый опыт такой, вот он ну, был тяжелый, или ты тебе это легко дал, как будто, вот, ну, естественно, Нет, продолжение я же, тебя. Во-первых. Ну, это были совершенно другие времена. Конечно. Угу. Надо это понимать. Когда мне спрашивают, Андрей, чем за, каким бизнесом заняться сейчас? Каким хочешь, да? Не, нет, каким хочешь. Но все все занято. А в те времена. Ну, я думаю, что наши пожилые слушатели и зрители, они помнят, наверное, что, допустим, за мебелью люди стояли годами запись в была, Запись была. Запись. Помнишь Отмечали этот Отмечали номерки, жених Да, с легким иронией Там сколько месяцев стоял за этой стенкой. Да, так вот, вот в это время, тогда я был очень уважаемым человеком. Потому что мне звонил, допустим, представитель исполкома и говорит: Андрей, вот есть ветеран войны, Герой, угу. там, герой Советского Союза, не можешь помочь ему там, сделать мебель там, со скидкой. То, То есть вы а делали мебель. прямо мелкосерийное производство? Ну, оно уже, у меня было уже порядка, сейчас я уже не вспомню, там от 9 до 12 филиалов крупных угу. по всей Московской области. И мы производили. Я придумал тогда. Были очень популярные угловые кухонные диваны, за которыми опять же надо было стоять там 4 года, югославские, чешские. И начали уже делать кооперативы, такие пародии, да? но они были в собранном виде. А я придумал по методу Икеи три упаковки, пакет, такой пакет с болтами, инструкции по сборке. и Я их по, всей, по всему Советскому Союзу. Слушай, вот наша страсть к собирать, и все-таки у нас инженер мой за Таджикистана. Но я был инженер, да. Еще я не знал, что такое IKEA. Потом уже пошла мягкая мебель корпусная, потом вышли на большие объемы, но так примерно совпало падение уже. Вот, конечно, молодцы вот люди, которые сделали в девяносто году реформу, да. Что произошло? Отпустили цены. И мебель, за которую люди платили, там, допустим, две цены, три цены это прям было так. Можно купить было только из-под полы, реально, угу. если ты ходил, а в магазине. Это касалось да? всего: автомобилей, мебели, одежда. Там. Я джинсы помню, покупал за 250 рублей. Ну, да, да, да, да. При да. их реальной цене, допустим, 6 рублей, я покупал за 250. Ну или там 8 рублей, они реально должны были стоить. Так вот, и мебель, которую вы за которой вы там стояли в очереди, вы могли ее купить. Но по такой цене, по такой уже купить было трудно. Ну да, уже цена. И она была перестала другая. быть дефицитом. Слово дефицит вообще. Исчезла, прошло. Из-под да. полы ушло. И стало, конечно, работать гораздо сложнее. Это был первый такой кризис серьезный с точки зрения бизнеса. Да, конечно. 91. Я могу сказать, что лучшее время для бизнеса это было вот с 1987 до 191 -го года. Угу. Пустой рынок, налог 2%, кредит 2%. Кассовый аппарат, по-моему, даже не было, да? Банки не знали, что такое залог. Слова такого не было, залог. Ты приходил, заполнял вот такую форму и получал, я помню, я купил кредит. там что-то Тримаза и Трезила, что-то такое, вспоминаю, получил кредит, я уж сейчас не помню, жил в или банк был там два банка таких. сбербанк еще как бы не было, это Сбербанк не занимался вообще вот там, Он никаких... только физиков кредитовал. Да, да, да. да, да, да. да, да. И еще не уверен, что кредитовал вообще тогда физиков. <laughs> на ну это были совершенно другие времена. Абсолютно. Андрей, а вот когда первый управленческий опыт возник, когда впервые задумался о менеджменте, об о, управлении? Знаете, вот это вот когда у меня было, это, кстати, как относится, я же читаю сейчас такие бизнес-лекции, угу. но ну, как бизнес-волонтер такой, угу. абсолютно бесплатный. Я не жулик, как эти Портнякина, Шабуддина, бизнес-молодость, жулье вообще. Так вот. Момент, когда у меня уже появилось несколько филиалов, угу. уже, да, мебельное производственное объединение. То есть, это же уже система. Реально, была это, это, знаешь, я немножко. Смотрите, вот такое время. Ты хочешь. Я... Это было время очень странное. Ну, например, вот ты производишь мебель. А где купить материалы? Только в магазинах хосторга. Вот я специально ездил, ловил, договаривался, чтобы купить там ДСП, там, угу. где купить ткани, разрешили предприятиям. Вот я нашел какие-то предприятия, где за ДСП ездил по всему, там, на этом Зили, там, искал сам это, где купить, из чего сделать там. Так вот, и далее было такое территориальное мебельное, производственное, ну, в общем, короче, концент центра мебели, главка. Угу. Все предприятия центра России объединены. И им спустил Горбачев нереальный план. По выпуску товаров на умопотребление увеличили план в два раза. А странное дело, что предприятия тогда, это советские же были, они не хотели делать больше. И вдруг появляюсь я говорю, я возьму. Единственный, по-моему, случай в истории СССР, когда частное предприятие взяло государственный заказ, я по плану получал в госнаб советского союза ходил делал заявку защищал вот тогда я был как знаешь сейчас вот если говорящий слон появился вот. Вот тогда еще вот к предпринимателям так относились я сделал такую некую это не афера, это было вот я взял свои кооперативы а было как если ты как бы типа государственное предприятие одно отношение а частник Другой. Вот, слон угу. говорящий слон и вот я пошел о печати нельзя было как сейчас пошел заказал это же разрешение разрешение в Серекс разрешение надо было в милиции получать да, был специальный отдел это да. и вот я пошел там был такой хороший майор Я говорю слушай так и так вот у меня мы создали разрешили создать объединение кооперативов угу. и вот я создал объединение кооперативов мебельное производственное значит объединение я говорю, а если я не напишу кооперативов просто напишу мебельное производство объединение он говорит, да хуй да, пиши, Значит, а, я говорю, а если я вот сейчас добавлю по краешку э, территориальное объединение там, центра мебель по кругу, ага. он говорит, ну добавляй, а Министерство лесной промышленности Советского Союза, ну, ну как бы, понимаешь, потому что, ну как у всех печатей, да? Он говорит, ну, да. добавляй, я сделал такую печать. И эта печать мне тоже помогла. Я очень представляю, сильно, потому что я приезжал на любое предприятие, я генеральный директор. А у меня реально там, там к тому моменту было, допустим, уже 6-7 больших цехов, которые работали. И каждый из них был таким вот этим самым кооперативом. Ну, в общем, интересно, время. Так вот, вообще. менеджер, ты когда ты впервые столкнулся, задумался вот, о том, вот, что тебе на вот, управлять людьми? Как? Я просто взял мебельную, попросил штатку штатное расписание, схему мебельно-производственного объединения, ну, обычного, угу. там, да, шатуры мебель, и взял ее и переписал, производственный отдел, там это, это, и создал некое подобие. Сейчас я понимаю, что я, наверное, был неправ, но у меня не было опыта никакого. единственное, да, что можно было взять. Я да. был мальчик, который умел делать своими руками красивую мебель, угу. все, больше ничего. Но я вспоминаю все таки вот мы, я не люблю Советский Союз, Совет, не люблю, страшно. Но ведь парадоксальным образом… Там же было и хорошее в Советском Союзе. Вот почему мы оставили плохое, а хорошее выбросили. Ну, например, комсомол, пионерия. Я могу сказать, что это была серьезнейшая менеджерская задача собрать, я был комсоргом группы, собрать комсомольские взносы. Согласен с тобой. Да. Это было серьезно собрать ребят, деньги их сдать. Так вот, не случайно же вот у нас был там парень, Иванов сейчас помню, он был у нас... Факультета Комсорком, потом института. Потом его взяли инструктором врагом в ЛКСМ. Стал потом такую партийную парти... карьеру делать. А потом он директором завода его назначили. Потом опять на какую-то партийную работу, потом директором крупного завода. Потом это по министерству. И так людей вели вот вели, смотри. Кто-то задерживался в роли директора маленького завода ну потому что не было компетенции для того, чтобы там или там возможности для того, чтобы расти дальше. А кто-то вырастал до крупного руководителя, министра там, но не как у нас сейчас министры, которые как черт из табакер вылетают. Откуда они? Кто они такие? Понимаешь? Там было системно. Андрей, скажи, пожалуйста, вот после первого кризиса вот этого 91 -го года, когда ты говоришь, ситуация стала измениться, когда ты впервые почувствовал, что тебе нужно что чему-то учиться в области менеджмента или лидерства? Вот когда впервые возникла осознанная потребность, что нужно этому занимать, этим надо заниматься. Я помню, я читал книги какие-то. Тарасов был тогда. Да нет, Тарасов вряд ли, у него не было книги, мы его знали, там, да, первый такой яркий uh -huh. предприниматель, который засветился вот этими взносами, он заплатил миллион рублей взносов. Так вот, сейчас не вспомню, какие-то американские книжки там, как там. Как добиться, там, как влиять на других там. Я прочитал с Кстати, Карнеги. Корнеги, Корнеги, да, да, первый да. не, не Карнеги, я прочитал с большим удовольствием. И, кстати, читая, я понимал: слушай, я все делаю, как там написано. Да. Больше да. я ничего не читал по бизнесу. Никому не советую Ничего не даст бесполезное занятие. То есть, а вот сейчас, оглядываясь туда, вот у тебя сейчас какой вот. Учился ли ты когда-то управлять людьми? Или ты все-таки чувствуешь это все внутри себя? Нет, это все. Я думаю, просто гены отца. Ну, все таки отец был там, полковником, если бы, конечно, мама его не, не заставила уйти из армии, значит, он, конечно, был бы генералом, у меня даже сомнений нет, потому что он такой военный человек до да, косточки прям был. Дед кулак, кстати, был, может, тут как-то гены проявились. Ведь страшная вещь, мы потеряли за эти 70 лет гены. Понимаешь, талантливый там, бизнесмен, предприниматель в семнадцатом году и он или уехал, или был расстрелян, или, да, или потом да. погиб там во время, НЭП, да, или был всем, или расстрелян. Лагеря. Значит, там в тридцать седьмом году там, крупный там, руководитель завода там, ни за что значит. Опять расстрелять. Успешный. Причем, причем обращали внимание на ну, самых да, успешных. Да, да. И а все. Когда к тебе следующий виток успеха пришел после 91-го, имеется в виду, вот не в творчестве твоем, потому что музыка да. это, это как творчество, оно да. всю жизнь рядом с тобой, а именно в бизнесе. Ну, наверное, это первое. Я когда ушел заместитель министра, ну, пригласили, угу. то, конечно, это опять я говорю, что когда бизнес-тренеры вам советуют. Значит, что можно жить в Майами и руководить бизнесом, или, знаешь, как у них модно, выйти из операционки, называется. значит Так вот, выйдя из операционки в России, вы теряете бизнес. Абсолютно практически правильно. автоматически. Сразу Все. же практически. Да. И вот я вышел из операционки в 1994 году, я там два года работал замминистра, выйдя из операционки, конечно, без меня мое мебельное производственное объединение накрылось. И когда я вернулся к разбитому корыту, значит, э, то я нащупал свою жилу. Было два фирменных магазина, планово-убыточных, я их сдал в аренду. Пошли деньги. Офис, естественно, освободился на 90%, uh -huh. центральный, потому что там ну, производства мебели уже практически не было. значит, Я его сдал в аренду, пошли деньги. И я начал потихонечку там. Там подкупил, а тогда были такие аукционы, проводились а, по, имуществом. По недвижимости. Да, да. в Москве еще было в собственности много я недвижимости. Я помню, да, я а это покуп... мы покупали кинотеатр, помню, да, такого. Вот, аукциона, я да. вот пошел, я начал там вот это все покупать, брать кредит, сдавать в аренду, копить. Но бизнес был просто нереальный. Вот я, начал, я, начал, я понял, один из первых, что предприятие, остановившись, уже не работавшие, на тот момент, это Офисный комплекс ⁇ это бизнес-парк, это центр. Я, допустим, вот я говорю, Семеновскую 10 я купил за, там, например, за 140, 000, 140 долларов за квадратный метр, ага. вложил 80 в ремонт, как сейчас помню, и вздавал в аренду за 350-400-500. Ну, то есть, окупаемость год была, да, реально, Сумасшедшая. Я за полгода ее от все бывший завод. От, то, от, то есть от, ты от, по сути от. в то время стал таким, как модно называть, девелопером, да, сегодня. Mm, да. да, но таким девелопером, который не строил, а реконструировал. Реконструировал, да. Да, и я так 1300 квадратных метров вот так отреконструировал. У тебя сейчас к этому бизнесу mm. имеется какое-то отношение? Конечно. То есть ты вла... продолжаешь группа, в нем. Группа компании КОФИС, которая была здесь написана, uh -huh. это один из крупных владельцев недвижимости. Причем мы там попадали в рейтинге. Даже интересно следить там рейтинг там, ну, допустим, не знаю, 2003-го Форбса, да? И у них такие ведут каждый год, 2003 -й, 4 -й, 5 й вот я там, 35 миллионов долларов, 50-70, 100 миллионов долларов оборот в год. Причем посмотрю там, вот сейчас вот просто, а кто ты такой? Все же говорят, певец, командитор, артист. А вдруг я стал бизнесменом. Ну, я, знаешь, скрипно, поющий олигарх, не нравится мне это название, я как бы так, бизнес был на заднем плане. А тут вдруг... Ковалёв стал бизнесменом. Кстати, неожиданно, что на мои бизнес-лекции люди ходят больше, чем на мои концерты. Парадокс. Так вот, и оборот написан в Форбсе 100 миллионов долларов, а смотрю, а 100 тысяч квадратных метров, а уже было 300. Я так начинаю вспоминать, слушай, а сколько же было реально так вспоминаю? Слушай, а было где-то 150, может 160 оборот миллионов долларов тогда. Причем тогда это была твоя чистая прибыль. Был отличный бизнес, налоги были маленькие, да, затраты на содержание были мизерные. Ну да, зарплаты, Это общем, сейчас да. налог на кадастр, он съедает там, 90% твоей прибыли. Там, да? А да. тогда было все. То есть практически это было. Это, это знаешь, если сравнить, там, допустим, вот люди производят что-то, у них оборот, оборот, оборот. Угу. А вот такая, да? Да. А у меня вся была рентабельность моя. Ну, конечно, вот, если говорить о кризисах, 99-й я там пережил спокойно, 98-й, по-моему. 97-м же доллар обвалился, 6 98-й все-таки. 97-й. Нет, -не, 98-й, точно, вспомню. 98-й. и я просто помню, 98-й, 2008-й, вот я всегда говорил, что к 18-му надо готовиться. 2014-й. Да, 2014-й. Ну, опять, вот я говорю, самый 98-й прожили так. Было трудно, тяжело, но прожили. А вот 2008 2009 конечно, ударил очень серьезно. Я его встретил, имея кредит в размере 250 миллионов долларов. Ого-го. Да, но я могу сказать, что я просто видел четко, абсолютно, там весь бизнес-план был через 5 лет там. 4, 5, 6, 7 миллиардов долларов должно было быть, понимаешь? это объективно. Если мы не потеряли вот ту динамику, которая была в 2000-х годах, красиво под, под, рост был блин, просто колоссальный, Причем рост всего, он был основан не только на высоких ценах на нефть, потому что если мы вспомним 2000, допустим, 2013 год, когда цены на нефть были очень 115 долларов, но полное отсутствие реформ. И экономический рост равен нулю. А вот тогда были реформы. Если помните, Греф, далее. И самое удивительно, что предприниматели еще и верили в то, что можно что-то делать, и активно-активно развивались. Нет, я говорю, что и, и люди покупали. бешеный рост спроса на автомобили. На автомобили. Я помню, мой приятель остановил продажи квартир. У него была крупная фирма, такая строительная. Потому что за год там в три раза подорожали квартиры. Андрей, ну, смысла не было продавать. Да. А вот Андрей, смотрите, а -то, вот бизнес все равно рос. То есть, появлялся масштаб бизнеса Рос. Должны были появиться какие-то люди, которые были рядом, помогающие управлять этим всем. Когда появились первые профессиональные менеджеры в команде, получилось? Какой-то Я же понимал, что я не крупный. Я раза четыре примерно брал консалтинговые фирмы. фирму. Угу. Это вот в 90-е... И, наверное, вот в начале 2000-х. На предмет чего? Но для того, чтобы они нашли у меня слабые места, угу. выстроили управление. Там, да. Но, наверное, раза-три. Угу. То есть каждый раз я разочаровывался, потому что, как правило, заканчивалось вот таким отчетом. Толстым. Толстым, где все было, в общем, правильно написано, все. Ну, а Но в жизни это, это не, было не было внедрено. Угу. Потом я периодически, вот допустим, я помню, последний раз я взял специалиста по совершенствованию управления. Это был, наверное, как раз 2007 год. И в девятом я уволил, потому что у нас было дикое сокращение. Дико мы ее резали, все косты срезали. И потому что стало понятно, что уже там не до совершенствования управления. И я ее, кстати, продукту, что я ее три месяца назад взял на золтную работу. Ну сейчас опять нужно там, то есть мы сейчас чуть-чуть появился тоненький слой жирка тоненький, и, и нужно посмотреть на реформ. И Я там да решил там, ну во-первых опять у нас было много, мы сделали одну из первых систем по управлению недвижимостью, то есть я вы, выпил да, видел у себя все, все свободные площади, кому сдано, за сколько сдано, весь этот средство. Это такая у меня ERP была, внутренняя система управления, да. И сейчас, то есть, э, качество управления мы опять учим там, наших менеджеров по аренде, учим наших, там, наш телефон, наш колл-центр и так далее, как правильно. То есть, э, сейчас тонкий слой позволяет, кстати, думать о приобретении. Опять. Это парадокс. Я э, увлекся фудкортами, вот сейчас один построил, сейчас планирую второй, третий, хочу 10 в этом году, э, и вроде как кризис. И недвижимости должно быть много uh -huh. на рынке, а ее нету. Хочу купить, а не могу купить. Нечего покупать. Андрей, скажи, вот ты мне сказал, что люди ходят на твои лекции на удивление по бизнесу больше, чем на твои концерты. А вот чему ты учишь людей? Вот на какие бизнес-темы ты рассказываешь, потому что очень интересно попытаться посмотреть. Что это за темы сейчас самые самое актуальное? Это моя лекция, это такой некий набор, потому что приходят. К сожалению или к счастью, ну там 70% новых, угу. 30%. Каждый раз. Да, и я вынужден сделать краткий курс, короткий, всех лекций, которые я прочитал. Угу. Я просто выбираю тему, там, ну там, как собрать команду, или как начать новый бизнес, там. ну какая-то тема. Там, Какие да. твои темы самые любимые? Блин, кстати, я вот когда ехал к тебе по дороге, достал такую краткий текст такой, и посмотрел, у меня есть лидерство есть, у меня такая тема, и я, нет, у меня просто в конце лекции я даю такие... Советы. конкретные советы. Конкретные. Слушай, ну вот нас смотрит вся страна, там mm. предприниматели, самые простые, они и ждут от нас вот этой конкретики. Мясо, может быть. Смотри, ну вот конкретика как uh -huh. раз она наступает, когда после лекции я отвечаю на вопросы. На вопросы. Мой рекорд до полпятого утра Ого. я отвечал на вопросы. Очень много людей. Это когда я спародировал Тони Робинса, uh -huh. и вдруг я увидел в своем Инстаграме это что-то безумное, там, понимаешь, там сотни тысяч людей. И, ну, пародировать его легко, кстати, его, любой там э, участник комеди клаба его пародирует лучше, чем он сам. Так вот, и э, очевидно, на каком-то этом, этом хайпе пришло угу. очень много людей. Мы, мы срочно убрали столы, ну, пришло где-то полторы или две тысячи Ого. человек, там, просто был биток в моих этих полюбимых подсолнухах. Так вот, потом стало меньше приходить. Так вот, и каждый раз, приходя новые люди, я вынужден ему что-то, повторять. Что повторять, да, потому что иначе не будет понятно. И что является вот этим ключевым, то, и, что кстати, ты у меня всегда 21-го лекция, начало 8 подсолных. И Приглашаю, я все-таки да. считаю, я в самом начале говорю, что, ребята, лекция это ну, некая такая затравочка. Угу. Но она честная. Я не говорю, там, что, ребята, вы там сейчас займетесь бизнесом, утром, у вас через месяц Ламборджини там нет. Я говорю: как раз и говорю, ребята. Бизнес ⁇ это страшное дело в России. это вот На Западе это может быть какой балет на льду там, да? или даже бокс по правилам. У нас это уличная драка. Угу. Без правил. тебе в любой момент сзади там, кастетом в голову дадут и все. Ты... Вот вроде у тебя все правильно. Бизнес-план, все просчитано, все грамотно, все четко. Приняли закон, ввели налог на кадас, и твой бизнес рухнул. Все. Твоей вины нету в этом. Ты все сделал правильно. Так, первое, бизнес это драка. Нет, то есть в нашей стране бизнесом может заниматься. Но опять, знаешь, точно так же, когда мне пишут: Андрей, я хочу стать певцом. Для чего? Я хочу быть звездой, ездить на Rolls-Royce, Я говорю, не станешь. Певцом может стать и звездой тот, кто не может не петь. Если ты можешь не петь. Значит, ты не пиздец. Не пей. Не пей. Это солист, помню, наш группа Пилигрим так говорил, еще в далеком, 75 пятом году. Не умеешь петь, не пей. Смотри, попытаемся да, выстроить. Такого, никого, смотри, -то. Бизнес то есть, драка, дальше. Бизнес должен заниматься тот человек, который без него жить не может. первое, это, это значит, 5%, тяга сильная, тяга. сильное желание бизнес заниматься. Ты, хочешь, ты получаешь кайф. Угу. Во-вторых, свой бизнес надо любить. В-третьих, надо любить. любить. Если ты не любишь свой бизнес, ходишь из-под палки, не получится. Можно Бизнес-планы, что я хочу там занять первое место, быть самым главным по, по общественному питанию, там, ходить с этим всем рассказом Это это, все, это, это не бизнесмен. Это фуфло. Mm -hmm. Значит, бизнесмен тот, который спит 4-5 часов, а все остальное время посвящает Работает. и думает о своем бизнесе, как сделать. Даже если у него сейчас Ходит, пока смотрит, нет денег, ищет, он ищет там, возможности. Да. Да? Да. Но в то же время много там, ну, смешных людей, которые пишут. И опять, я же говорю еще раз. Я не даю людям никакой иллюзии. Угу. Я не даю какой-то надежды, там, да? Я, я очень, да. Может, даже кого-то. У меня очень. Да, вот это чтение лекции родилось, в общем-то, из моих советов и консультаций моим друзьям и знакомым, которые приходили. Андрей, что Андрюха А вот будет, так, да? так, так. Я говорю: слушай, не получится. Потому что тот-то, то то то-то. Угу. кто то прислушался, а кто-то нет. Кто-то нет. И проходил там год, говорит, потом Андрюха, блин, как ты был прав. Все, блин, потерял. Все как то говорил. И я точно также абсолютно честно отвечаю на вопросы, потому что ну, я не имею права врать людям. Если я в чем-то не понимаю, я просто скажу, я... Смотри, не вот ты же говоришь, до 5 утра отвечал. То есть, в принципе, можно выделить наиболее часто повторяющиеся блоки вопросов, которые переживают... Ну, например, людей. как открыть бизнес, если у меня вообще нет денег? Да. Можно? Можно... Почему? Потому что, э, потому что, надо заработать там 500 тысяч рублей, надо работать на пяти работах. И тогда уже можно заработать. открывать бизнес. Прекрасно. Ну дальше у меня есть такая тема там, ну, там партнеры, инвесторы, угу. или там такая тема, как развестись с партнером и а остаться живым. О, Давай про команду. Вот все-таки мне очень интересно. По Команда у меня -то тоже есть да. такая. Вот ты говоришь первое. Первое. Что нужно сделать? Первое. Первое было. Людей взять умнее, чем ты сам. – Да ведь у нас все боятся брать людей из этого не вот, если ты настоящий лидер, а мы же сейчас о лидерстве. О лидерстве да. Настоящий лидер не боится взять команду людей умнее себя. – У тебя вокруг тебя окружают люди сильнее тебя да, в менеджерах, да, а да. как ты их находишь, откуда да. эти люди берутся? Ну, во-первых, отдел кадров ведет плановую работу, во-вторых, случайно. Я же в интернете ну, довольно популярный да, человек, у да, меня да, очень да. много людей, которые пишут и предлагают, Андрей, хочу работать в вашей команде. Так. Через это приходят люди вот такие да, вот, и ты да, отвечаешь, да, ты да, всем да. отвечаешь, стараешься? Отвечаю идти. всем. Мне, вот был у меня пик, когда я… Трое суток не спал вообще. и Просто дработа. помнишь, когда я говорил, что Тони Роймин да, продерживал? Да, и мне написали, там, не знаю, десятки тысяч людей, и я ответил на все. На Слушай, все, ведь всем. каждый человек пишет, он очень вкладывает какую-то надежду, наверное. Конечно. Да? Не, ну, понимаешь, там понятно, что есть люди, которые пишут, у которых там трагедия там там это зашла, да, еще да, что-то, да, там да. все бывает. В жизни, которые надеются на то, что я помогу. Значит, дальше. <клев> Самый ценимый Человек в команде тот, который вас жестко критикует. Ух ты, критик. Понятно, что это неприятно, вы, кажется, придумали так классно, так гениально, а он говорит, слушай, нет тут гениальности. Но критикуют открытую, а не за спиной, за твоей. Да? открытую, да. А если за спиной? Типа там посидел, поулыбался, на свечении вышел, ну вы нас нас... ага. да Если вы настоящий лидер, то люди будут вас критиковать открыто. Угу. И вот таких надо людей. Второе, листецов гнать, угу. никогда не забуду. Ну, сейчас уже можно говорить. Юрий Михайлович играет в футбол. В команде там его члены команды, ну, там руководители там, вице-мэры, uh -huh. департаментов, и бизнесмены. И старые футболисты, которые там заслуженные сцераспорта, совершенно. Они играют по-честному. Да, они играют. Ну, по-честному. Юрий Михайлович упас. Он обводит одного, второго, третьего, четвертого, бьет ворота, вратарь в другие стороны, забил гол. Юрий Михайлович, не буду называть фамилию, известную, да, в да, прошлом. Да. Как ты гениаль, ты же как пиле, ты мне... Он говорит, да-да, я как пиле. Второй, Андрей, как Юр Михайлович. Протер, говорит, «Юрий Михайлович, ну что же, я же видел, ты в этот угол бил. Как же ты вот, я же как... Да-да-да, я в этот... Я бы допустим сказал. Слушай, все, пошли играть дальше. Ну да. А он верит в то, что он Пеле, понимаешь? Это опасно. Я болезнь. очень люблю Михалыч, он потрясающий человек. Мы с ним часами говорили вообще о жизни. Но вот это я заметил. Вот есть такая черта. Но у нас многие и есть такие, хотим хоккей, хоккей, бадминтон играть. Да, нет, нет, Люди любят, когда им льстят, Да, это плохо. Руководитель, это плохо. Надо вот это в себе начали стецов гнать, а критиков оставлять. Окей. Что еще? Какие функции ежедневные ты должен как лидер делать в своей команды, чтобы двигались вперед? Делегировать полномочия. Но жестко контролировать, менеджеры воруют сейчас, это проблема. Делегировать, но контролировать. Выгоняю периодически, иногда даже с мордобоем, я человек горячий, могу и врезать. Как оказалось, мордобой у нас после того, как я Казаченко два раза морду дал, 5000 рублей один удар. В принципе, можно себе позволить. Казаченко – это какой-то… Ну, какой то там артист, который меня там некрасиво обозвал. В прямом эфире. прошлом очень популярный. Телеканал да еще вот все таки очень важно чтобы вот ты сегодня поделился такими вещами чтобы люди услышав сказали так вот это я надо, вот это мне надо делать в команде значит просто надо запомнить что лидеров не назначают лидерами становятся угу. и даже если ты хозяин своей фирмы ты собрал да знаешь, это не значит что ты лидер то есть может быть огромное количество угу. да где вроде как он хозяин но он не лидер кстати, этот талант найти такого неформального лидера в своей команде, это часто бывает, когда вроде как начальник отдела есть, но да, но к нему все Большого не отдела, нет, начальник отдела, ты назначил умного, а, а там есть другой человек, этот вроде как формально руководит, угу. а люди слушают другого, другого совершенно, он. И вот важно найти того, и его назначить на это место. Слушай, это... Что, знаешь, часто бывает, есть. Такие, которые, знаешь, своих знаков, родственников, знакомых, Это друзей. Кажется, Это вообще, я говорю, никогда не создавайте партнерстве с друзьями, потеряете и друзей, <связано> и деньги. <связано> Ни в коем случае. С родственниками тоже осторожно. Говорю да, я, у которого бывшая жена, коммерческий директор. <связано> <связано> До сих пор, да, разводясь, надо уметь сохранять хорошие отношения с бывшими женами. Это тоже, это, это тоже мастерство но это тема отдельно для другой программы да. как чувствовать людей что это твой человек вот когда приходит тебе человек на команду ну там работать или ну это уже какая-то интуиция ну для меня всегда интересы дела стоят человек может быть тебе не симпатичен да? кстати мы, я так могу открыть секрет Первое, как определить, лидер ты или нет, если у тебя есть борода и очки, значит, ты лидер. Спасибо тебе большое. Практически три лидера, Так вот, надо, конечно, особенно проявляются в кризисные какие-то моменты. Лидер ты или не лидер. Потому что если кризис, да, и пришло там, или оврал, а вся наша жизнь, особенно 19 это будет кризис оврал то и, вот как раз и проверил, лидер ты или нет. И ты должен быть с людьми. Нельзя прийти, там, ну, допустим, вот, какой-то получили вы крупный заказ, надо трое суток работать день и ночь, и не будет говорить, так, значит, Вася, ты это делаешь, ты это делаешь, сам пошел там курить там, и бухать коньячок. Ты должен быть с людьми в такие моменты. Вот у меня и плачала вместе и радуемся. три раза, когда я там трое суток с людьми вместе сидел, там, забивал гвозди. Там, Это еще мыл, фабрики, там, да? да. И, и недавно вот, мы открывали подсолнух, я сказал, через два дня открытие. И ты сам тоже Все жут, говорит Андрей, да ты чё, блин, какой там, ничего нету. И вот мы двое суток без перерыва, значит, я снял, ну, со всех объектов, слава богу, у нас много людей работает, снял, всех направил на этот, и мы все сделали, я сам вместе с ними, а по-другому нельзя. Если ну, бы тебя вот спросили э, вот, самым главным секретом управления людей вообще людьми, вот ты бы что выделил? Любить бы? своих людей. Любить людей. Надо любить своих сотрудников. Если у человека проблема, <coughs> все в жизни бывает, там, там болезнь у него или у родственника, там или еще что-то случилось, там. Ну что, там попал родственник, сбил человека, попал там. там ну что-то надо срочно делать, да? Вот я бросаю все дела Помогать, помогаю, Надо помочь. Да. И по-другому нельзя. Надо быть честным. Uh -huh. Но еще раз скажу, что вот главное, вот мы считаем коррупцией, вроде как государственные чиновники, да? Коррупция разъела уже частный бизнес. Серьё... Очень серьезная проблема ⁇ это воровство в компании. И когда я говорю, что любые средства хороши, наружка, подслушка, прослушка, если она позволяет провокация, честным, да. там, то есть к вашему там, не знаю, там, начальнику отдела снабжения может должен приходить периодический человек и предлагать, предлагать взятку бля, за то, что у него купят подороже, угу. или вашего там, начальнику отдела сбыта должен приходить человек и предлагать ему взятку за то, чтобы купить подешевле. Скажи мне, пожалуйста, вот мотивация, что для тебя это значит, и вот любовь, это тоже мотивация, или вот у тебя когда отдельные все-таки? Любовь, да, было у меня был безумная любовь, когда я реально. Блин, надо нужен было понтоваться же блин, там, я купил себе Rolls-Royce, удвоил <с охрану как я помню входил 8 человек там, с автоматами блин просто мне хотелось вот так произвести впечатление там, да, со временем это ушло да конечно не но ну это был какой-то не но все равно любовь она вдохновляет удушевляет но еще раз скажу, бизнес если человек хочет сделать бизнес для того, чтобы там, иметь свой самолет там, или Роллс-Ройс. Ну, я, не, наверное, может быть, он и прав, он хочет. Но я больше верю в тех, которые бизнес ради бизнеса. Это не просто цифры, это человек, это у вот, вот спортсмена чемпион хочет стать чемпионом мира. Он, он просто он хочет. Не потому, что вот он, он граждан, видит в виде стали, да, золотой медалью, да. и потом его все будут любить и уважать, его покажут по телевизору. Он не может без этого. Это вот в крови. И чемпионами становится. Понятно, что должны быть физические качества, там, да, работоспособность, все. Но и должно быть безумное желание должен быть первым. Поним? То есть и бизнес должен, ты должен получать от бизнеса. Когда кайф. ты утром идешь на работу, ты чувствуешь это безумное желание в себе продолжать то, что ты делаешь. Да. Ну, правда, я сейчас довольно большое количество времени работаю дома, мне не надо идти на работу. У меня такой мини-офис прям дома сделан. То есть ты просыпаешься, пере, пере, переходишь там да, в зону. Да, у меня зону. сотрудники там внизу, там да. уже а... И потом сейчас, конечно, уже даже не компьютер, а телефон. Телефон все решает. Дает да. уже такую возможность, у тебя все в телефоне, весь uh -huh. твой бизнес в телефоне, все переговоры. Там звонить не надо. Я, кстати, вот одно, один из моих советов, котором... uh -huh. не ведите устных переговоров. Почему? Все в WhatsApp должно быть. А, то том, то история? Это да? подтверждение уже, угу. потому что люди часто забывают, даже я говорит, Андрей, как, мы что с тобой договорились, там, не знаю, там 20 тысяч рублей квадратный метр, я говорю, как, 25. Он говорит, ну, посмотри в WhatsApp. 20. 20. 20. Все, да? да, вопросов нет. Всё, вопросов нет. Ну, человеческая память, она, человек может забыть да, или может, условно, там вы можете стать жертвой афериста, так, стойте, второе, это воры вашими менеджеры, и второй аферисты, с которыми, это тоже из, одна из моих лекций посвящена, как с аферистами, там, как себя беречь, понимаешь, то есть, какая-то минимальная служба безопасности должна быть. Вот недавно, вот я же создал ассоциацию «Универсум», после угу. того, как я до полпятого просидел. Это вот, я говорю, волонтерство со стороны крутых бизнесменов. Угу. Ну точно, вы знаете, сейчас волонтерство вообще, люди там спасают животных, спасают детей потерявшихся, помогают. А о сознаниях. в знаниях. Да, вот у меня там в усадьбе Гребнева потрясающий, который я люблю, там это огромная историческая усадьба, которую который купил недавно, сотни людей приходили абсолютно бесплатно и угу. принимали участие в субботе. Слушай, очень интересно. Да. Точно так же и я считаю. Вот я бизнес-волонтер, который абсолютно бескорыстно, бесплатно помогает. там начинающим предпринимателям там правильно вести свой бизнес. Я такое, может время сейчас такое волонтёр. Когда люди думают не только о деньгах, да, но и о том, чтобы какую-то там, чтобы людям сделать да. хорошее, абсолютно бесплатно, получают это удовольствие. Я даже сейчас вот создал фонд, вот только-только фонд восстановления усадьбы Гребнева, угу. то что пишут много людей. Андрей, я не смог прийти на субботники, хочу, хочу куда перечислить? Понятно, что это какие-то небольшие денежки, да, которые ну, не сыграют, конечно, какой-то глобальный. Но человеку все равно ему же приятно. Я поучаствовал в создании да. всадьбы Гребни. А, ну. Когда ты меня сегодня спрашивал, час ли у нас программа, я сказал, что 45 минут, причем я всегда говорю, что эти 45 минут пролетают незаметно. Осталось меньше там двух минут. Давай да. вот подведем квинтесценцию. И тем людям, которые жда ждали и сегодня смотрели, будут смотреть в записи, чтобы ответить на самые главные вопросы по лидерству. Все-таки вот там раз, два, три. Нет, даже не буду, просто скажу. Давай. 19 год будет очень тяжелый год. Угу. Но нельзя пускать руки. Надо все равно пахать, пахать. Пахать надо будет, не знаю, там, в 10 раз больше, думать в 20 раз больше, а зарабатывать в 5 раз меньше. Но все равно надо, надо. Надо. И я просто вижу сам, что... Несмотря на то, что вот эти все тяжело, тяжело, тяжело, но все равно люди как-то крутятся, стараются. Там. Я просто вижу, мне же очень много людей пишут. Я вижу, что все-таки есть надежда что все будет хорошо. Не знаю, что все плохо, но что все будет хорошо. Когда-нибудь. Спасибо тебе огромное. Уважаемые друзья, вот мы сегодня с удовольствием проговорили про тему лидерства. Причем мы понимаем, что бизнес, вот если подведу итоги очень кратко, бизнес вообще это драка, да? То есть сегодня в России ты должен понимать, уличная что ты правил, без правил. И говорить о том, что ты занимаешься бизнесом, и там всем рассказывать, что ты бизнесом. И это, это не бизнес. Бизнес – это то, что без чего ты жить не можешь. Это если ты проснулся рано утром, и ты понимаешь, что у тебя руки чешутся, и спишь ты 4-5 часов, и, может быть, ты зарабатываешь мало, но тебе вот эта внутренняя энергия у тебя просто идет. Люди – это основа того, то, что ты должен был делать. Чтобы построить команду, нужно люди людей сильнее тебя, нужно уважать критиков и ценить их, избегать льстецов, уметь делегировать, обязательно контролировать, и что самое главное, я вот еще записал на себя, основы управления людьми ⁇ это любить людей, быть честными с ними и бороться с коррупцией. И за финалем, если это все, что вообще девиз ближайшего года, это девиз надо. Да. Ну ничего, прорвемся. прорвемся. Спасибо тебе большое. Это был Андрей Ковалев, предприниматель, музыкант. Извини, не поговорю сегодня про музыку, только про бизнес говорили. Да, Буквально в последние секунды. Твой секрет успеха? Ну, нету секрета. нет секрета. Всю жизнь, говорит, Андрей, ну, как можно так вот? С утра до ночи там. А я же еще сейчас вижу. Ты интернет, прямые эфиры, то что-нибудь там было. Не знаю, я вот был всегда таким. Не знаю, нет у меня секрета. То есть, ты тот, кто есть, то есть, есть. Да. ты Андрей Ковалев. Есть, да. Спасибо да. большое. И, уважаемые друзья, было очень приятно сегодня провести это утро вместе с вами. Смотрите бизнес завтрак, слушайте радио Медиаметрикс и приходите к Андрею на лекции да. по бизнесу. Пока.